всем привет на моем канале сегодня у меня начинка простая это медовые коржи и крем-пломбир коржи у меня здесь диаметром 18 сантиметров 12 штук ссылочки на приготовление рецептов оставлю под видео в описании собирать торт я буду в кольце корж крем-корж крем, корж -крем. Накрываю пищевой пленкой и убираю в холодильник. Отстояться часов 6. Торт выравнивать я буду крем-чиз на масле. Для этого мне понадобится 150 грамм сливочного масла, 380 грамм сливочного сыра любого и 100 грамм сахарной пудры. Сливочное масло комнатной температуры мягкое. Вот такое добавляю сюда сахарную пудру. И теперь взбиваю примерно 5-7 минут. Спустя 2 минутки, видно, что масса посветлела, но мне нужен чисто белый цвет, поэтому я добавляю диоксид титана. Прошло 7 минут, масло взбилось и побелело. Добавляю сюда творожный сыр. Крем получается однородный и очень удобен в работе. Тортик у меня уже отстоялся 6 часов, поэтому я его достаю из формы. Убираю лишний крем. Торт перекладываю на подложку. Она у меня двухсторонняя, золотая и белая. Я хочу, чтобы фон был белый. Поэтому белой сторону я укладываю на крем. Переворачиваю. Равнивать я буду в два этапа. Черновой наношу слой, довольно тонкий, с помощью палетки, чтобы прибить все крошки. Отправляю торт в холодильник минут на 10. И теперь окончательно выравниваю торт. Для этого мне понадобится кондитерский мешок, в котором я обрежу уголок буквально на 0,5 см. Закладываю сюда крем. И отсаживаю полосочки на торт. Сначала выравниваю вверх. Тортик я выровняла, сверху оставила бортик, и сейчас я его покрашу золотым кандурином и сделаю брызги. Спереди на торте у меня будут стоять живые цветочки. Такие красивые. И крепить в торт я буду с помощью проволоки. Специальной. Проволоку я сгибаю. Делаю такие шпильки. Я буду фиксировать к торту. Вот такой получился тортик. Цветочки классно сочетаются. Именно маленькие такие. Мне нравится, как смотрится. Кому идея видео понравилась, была полезно, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго. Будьте здоровы. Всем пока-пока.